Как герой, Как под гору катит Хочет под горой Он в победном ореоле И в пылу Твердой поступью Приблизится к котлу Почему высоких мыслей Не имел Да потому что в детстве Мало каши. Голодал он в этом детстве Не дерзал Он вот только успевал Переодеться и спортзал ну что ж, идеи нам близки, первым лучшие куски, А вторым чего уж тут он все выверил? В утешение дадут гости с ривером. Номер два, наверное, от полуцких тех пути. Он из сытых, он из этих, он из тех, Он надеется на славу, на успех, И уж ноги задирает выше всех. Ох, наклон на вираже, битон ущек Краши не уже, а он еще Он стратег, он даже тактик, словом, смес У него сила воля плюс характер, молодец Сейчас мы касаемся в основном техники классического хода Работаем на его толчке Должен отметить, что когда техника стоит правильно, поставленная то сразу отмечаем, что постановка лыжника горизонтальная, достаточно высокая. И при правильно выполненном толчке идет хороший выхлест голени и выброс руки. При этом все это происходит максимально расслабленно. И в таком случае, если мы смотрим со стороны, то увидим, что лыжник идет продуктивно отталкиваясь и максимально расслабленно. Вот это будет правильная техника. На этом мы работаем. В первую очередь мы касаемся толчка. Если он правилен, значит все максимально расслаблено. Хороший прокат. Хорошее скольжение. собран напряжен. И, на и, на и И детишек получать, И соперничать в билет в Устремленности Он всегда второй надежный эшелон. Вероятно, кто-то в первом заболел. Но может его тренер пожалел. И Можешь столе... сразу говорить. Ложно сказать, что современные путь. Классическим лыжиходом очень много включает в себя как как отталкивания как палками. Шпана. Просто, Нужно так называемый сейчас дабл пуль, она... когда толчок выполняется двумя руками. И да, и очень продуктивный, но когда вы хорошо и работают и лыжи, и хорошее и держание, и одновременный и одношашный и ход более даже продуктивный, чем -то чисто толчок двумя, только двумя руками. При этом надо... Отталкивается ногой отцы. и сразу же подхватываешь, без паузы, руками. Я только что этого продемонстрирую. Не проглотит первый лаковый кусок. И не надеть второму Толчок лавру венок. идентично как классический упор в пятку. Запасные Плечом выбрасывается, руки и сразу подхватывают. Он вдруг а взял этим? и снизил темп перед финишем. Майку сбросил. Уважаемые любители лыжных гонок, после лыжного сезона, особенно после такой замечательной снежной зимы, когда разгораются новые страсти к лыжам, появляются новые поклонники лыж, а уже бывало лыжники задумываются о новых вершинах на лыжном поприще, я приглашаю вас в лыжную школу клуба любителей лыжных гонок КЛГ. Эта лыжная школа ориентирована на реализацию интересов различных людей различного уровня подготовленности. Для тех, которые... Хотят просто разнообразить свой досуг занятиями по лыжной подготовке, приводя тем самым в норму свою физическую кондицию и просто научиться передвижению различными стилями на лыжах. Для тех, которые уже имеют некоторый опыт в лыжных занятиях и хотят получить новые ощущения, новый практический опыт. И для тех, которые хотят совершенствоваться в, своей, в своем спортивном мастерстве. Хочу сказать, что, конечно, придется потрудиться. Но совместными усилиями тренера и подопечного, его устремлениями можно достичь, достичь любой поставленной цели. У нас уже есть результаты, которыми можно гордиться. Новичок, начинающий, сможет не только стоять на лыжах, но свободно на них катить, передвигаться с, с наслаждением. И даже соревноваться. А те, которые соревнуются, достигнут новых спортивных результатов.